марта в 16 часов 20 минут прославленный ледокол «Ермак» и героический бот Урманец пошли в Ленинградский порт. Советская Родина встречала своих любимых сынов, отважных покорителей Арктики, героев-попанинцев. Девять месяцев пробыли они на тройфующей льдине, блестяще выполнив старинское задание по исследованию и освоению Северного полюса. честь и слава доблестным патриотам, бесстрашным сынам Родины — сталинским питомцам, рыцарем советской науки. От Лениградского, от а простого и городского комитета партии, от областного исполнительного комитета и Ленинградского совета и всех трудящихся города Ленина разрешите передать плавленный пролетарский привет товарищам Папанину, Чершову, Кремкину и Федорову, славным сынам нашей великой Родины Великой Родины, сталинским питомцам, покрывшим себя неумедаемой славой в деле завоевания Арктики. Трудящиеся города Ленина поздравляют вас с успешным выполнением ответственного задания партии и правительства, задания товарища Сталина. Товарищи папанинцы, вы возвращаетесь победителями из экспедиции, главной которой не знает история человечества. Своими героическими телами вы показали всему миру, на что способны люди сталинской эпохи, на что способны большевики фальшивистской отвагой. Мы побеждали трудности и совершили беспримерный подвиг во имя науки по славу нашей социалистической Родины. Да здравствует славные попалинцы, мужественные сыны бесперстного советского народа. Да здравствует страна социализма, Да здравствует наша славная коммунистическая партия и товарищ Сталин, воспитавший героев попалинцев. вступили на родную советскую землю, что может вас, трудящихся гордо Ледина, благодарить и приветствовать за любого внимания, которыми нам оказали. Нас четверо. наш четверо выраженных и воспитанных товарищей Сталинных людей, мы всегда думали, что представляем собой великий советский. Великий народ Советского Союза И своим повседневным трудом Хотели доказать На что способен советский человек Мы работали для Родины Для науки Мы счастливы, что нам Простым рядовим людям Удалось достойно пронести Знамя СССР От Северного Польша до 70 й параллель Мы, мои дорогие товарищи Шершов, Гренкин, Федоров Счастливы что можем доложить столице товарищу Сталину, ваше задание выполнено. Да здравствует великое знамя Ленина-Сталина, которым мы всегда будем одерживать победы. Да здравствует трудяжца Горга Ленина. Да здравствует наш родной, горячо любимый товарищ Сталин.